Залезай Это Карек Стрит Социальная сеть для нелегальных гонщиков в ней всем наплевать, кто ты. Наибольший интерес вызывают твои достижения и на чем крутятся колеса. Вступай в клубы, принимай участие в гонках, зарабатывай, покупай и прокачивай машины. В общем, делай все, чтобы быть лучшим, и тогда они тебя заметят. Кто они? А вот это тебе и предстоит узнать.